Растения без почвы. Вахмистров, 1965 год. Дорогие ребята, эта книга расскажет вам о гидропонике, новом методе выращивания растений без почвы. Она научит вас получать овощи, витамины и корма для животных, выращивая растения в растворе, песке, гравии и даже воздухе, научит, как сделать самим, простейшее оборудование для этого. Ссылку на книгу смотрите в описании под видео.